И для вас вот хорошее упражнение будет, но это для всех хорошее упражнение. Это с утра просыпаетесь и первым делом хорошо хорошо подтягиваетесь хотя бы раза три.